Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Сегодня мы с вами посещаем однокомнатную квартиру в ЖК Абрикос, который дом уже сдан, квартира продается от собственника. Пойдемте. Она вот на 13 этаже. Коридор отремонтирован. В таком виде. Вот она квартира. Входим в квартиру, дверь нужно будет менять. Здесь сразу у нас с левой стороны. Санузел, санузел довольно-таки большой, 3,5 квадратных метров, стояки есть, выводы под смеситель, холодная горячая вода и большая, это считается однокомнатная квартира, два окна, балкон, кухонный уголок 6,5 квадратных метров и комната порядка 20 квадратных метров. Общая площадь квартиры вместе с санузлом, не считая балкона. 28 квадратных метров вот такой вид района. Впереди частный сектор. Вот Это парковая зона, ее никто не будет никогда застраивать рядом. На, на районе есть школа, вон там выглядывают детские садики. Магазины, транспорт ходят хорошо. Это район витамин комбинат.